Наш организм часто находится под давлением. Ему мешают стрессы, курение, малая подвижность. Я это все исключаю. Начинаю любить есть фрукты, бегать, прыгать и скакать. Мое давление 120 на 80. Я за ним свяжу, чего и вам желаю.